Блефоросалфетка – это средство для очищения кожи век. Она используется для очищения как базового, то есть в условиях обычной гигиены кожи век, так и для очищения в условиях воспаления или постоперационном периоде. В состав пропитки блефоросалфетки входит экстракт зеленого чая, гомомелиса, календулы, что способствует не только очищению, но и противовоспалительному эффекту салфетки и обеззараживающему эффекту салфетки. Ее можно использовать в в различном возрасте, с рождения и до старости. Хорошо снимает загрязнения, чешуйки, корочки, какие-то гнойные отделяемые, если они есть. Также хорошо подходит для ухода за чувствительными глазами и используется в качестве компрессов. В качестве компрессов желательно использовать для фарасалфетку теплую. Она упакована в индивидуальную упаковку и в этом плане хорошо поддается нагреванию. Вы просто опускаете вот эту одну упаковку в горячую воду где-то примерно 50 градусов ждете некоторое время несколько минут пока она нагреется вскрываете и кладете на веки 3-5 минут держите после чего убираете удаляете оставшиеся загрязнения делаете легкий массаж а может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе гигиены кожи век и с другими препаратами. Преимуществами блефросальфетки является не только ее уникальный состав, но и ее стерильность и возможность применения в любых условиях.